Пока я рядом, люби меня, пока я есть. Люби слова, не жестом взглядом, отбросив ложь, отбросив лес. Люби слова, не жестом взглядом, отбросив ложь, отбросив лес. Ищи ключ к тайне сердца, ты разгадай секрет любви. И за над нами скерцо, и за щебечут И зазвучит над нами скерцо, и за щебечут соловьи. Oh